Ребята, всем привет! Мы продолжаем говорить со Стеллой Васильевой, одним из самых популярных блогеров сказочного острова Бали или Бали. Стелла, мы уже много-много обсудили, давай поговорим про офлайн работу Если у тебя нет онлайн-дохода, если у тебя нет пассивного дохода, если ты не заработал денег там, на родине, можно приехать на Бали, заниматься серфингом и работать, допустим, в кафе или еще в каком-то другом месте. Ну, в целом можно, но очень-очень сложно. То есть, поскольку, опять же, Бали – это там, небольшой город, да, там нет каких-то офисов крупных компаний, ничего такого нет. В основном, это индустрия туристическая. То есть, это рестораны, отели, там, гиды, да. ну, в общем, все, что связано с туризмом. И получается, что, в общем-то, особо работы -то нет. Я знаю как бы, примеры, когда, там, например, девчонки работают в guest relation в отеле. Ну, потому что, поскольку русских много в отеле, да. они да, стремятся набрать какого-то человека, который будет там, как регулировать какие-то, что-то там организовывать. Это, наверное, самое такое основное. Кто-то как-то пытается там что-то еще делать, но вот так, что прям ты именно устроился на работу, это очень сложно. Почему? Никто не заинтересован набирать белого человека. Да. Во-первых, потому что ему нужна виза. Виза будет обходиться там в 2-3 тысячи долларов Работающая в год. Виза, да? да. Соответственно, работодатель, как бы для него платить 2-3 тысячи долларов в год, у него должны быть причины на это. Либо, как делают некоторые работодатели зачастую, да, то есть они за своих иностранных работников платят да. как бы, взятку по большому счету, как бы крыши, да, и соответственно, эти работники там как-то работают. Uh -huh. вот. И в третий как бы, аспект, почему не хотят, да, точнее второй да, после стоимости визы, очень низкие зарплаты и так на минуточку 6 шести дневная рабочая неделя, okay, то есть только в воскресенье. Вот на... Ну вот от 600 долларов, например, до 1000, то uh -huh. есть если у тебя там зарплата, okay. ну в принципе там зарплата примерно такие же, как в Португалии, yeah. да? но а, сложно найти, и зачастую если это вот именно работа какая-то такая вот офисная, или ну полуофисное или что-то, то есть существует у тебя только один выходной, воскресенье, то есть ну, не в все на это смотри, согласны. Я думаю, где-то 80%, может быть, даже 90% тех, кто приехали сюда, они работают вот ну оффлайн, то есть, в кафе, в ресторанах, прачечных, водителями разными, многие открывают свой бизнес, кстати, что с бизнесом на Бали, можно приехать открыть ресторан, или кафе можно да может школу все можно как бы ну как там если правильно ограничение по индустрии все можно но Давай очень дорого задам вопрос сколько там есть наших ресторанов Слушай, ну, довольно-таки много. А, а, они серьезно? не позиционируются как именно там русский да, рестораны. Ну, там, лайка, да, ну, да. вложил деньги и работает, ты Очень раз. много, которые открываются, через полгода закрываются, ну, потому да. что на Бали э, настолько насыщенный рынок ресторанов и настолько там много и других иностранцев, которые имеют, например, опыт в ресторанном бизнесе или там давно живут на Бали и знают, как это делать, да, русские часто приезжают, о, классно, всегда место открыть кафешечку на берегу океана. Да, открываются, да. есть не понимают никак э, там... Тренировать рабо местных да, работников, никак там продвигать это место, а вот так вот просто открыть заведение, оно не будет работать. Ну это то же самое происходит здесь, но все равно есть положительные примеры. Э, примеры есть, ну, тех, примеры кто работает, есть. Да? мало, но есть, да. И наверное. вас тоже есть. Да. А отель там открытили. Э Хостел, с этим или, сложно, да. это дорого, потому что сейчас, например, официально нельзя строить, например, новое что-то на да. Бали, То есть все строят со взяткой, то есть надо знать угу. какие-то связи. То есть да. там не выдают новых лицензий, но... А у меня... На старом нельзя. На старом... Ну, нет, ты можешь что-то купить, пересдавать, но вообще как бы у меня есть на канале видео отдельное, вот там связано с работой, с бизнесом, прям длинное. Я делал тоже интервью с человеком, который как раз в этом вопросе разбирается. То есть я думаю, что если кто-то из твоих э, ребят кто прям интересуется предметом, да, потому ну, что они планируют, вот да, вставим. мы линк дадим, потому что да. иначе мы сейчас просто углубимся. Что я, наверное, хотела бы сказать про открытие бизнеса, что это довольно-таки дорого, то есть я сама рассматривала возможность для открытия каких-то там бизнес-проектов, то есть само вот это получение лицензии на открытие бизнеса может стоить там до 4000 долларов, угу. там, да, в лицензии там все вот, ну, юрлицо, грубо говоря, открытие, да, это очень да. дорого, то есть входная цена открытия бизнеса то, высокая. Стоит да, долларов, да. То, есть. 360 долларов, Конечно, там ты найдешь где-то на сайте, там напишут 2-3, но это как бы неправда, потому что э, ты не можешь сам открыть, как бы тебе нужно пользоваться посредниками. Угу. А посредники тебе называют, естественно, базовую сумму, а потом начинают, а вот еще вот за эту лицензию, а да, вот за эту справку. Да, да. И плюс в Индонезии постоянно все меняется, доходит до того, что тебе там открыли, например, э, там, почти открыли эту твою лицензию, а потом поменялись, пока ее да. открывали полгода, поменялись правила, нужно переоткрывать заново. Окей, лучше, и это давай, как бы на каждом давай. шагу, да. Давай смотреть твое видео, потому что мы здесь... Ну, там много очень много моментов, да. да. А... Uh... На какой язык обязательный для того, чтобы там жить, работать, бизнесом заниматься? Слушай, ну, если, например, по минимуму взаимодействовать с местными, да, то, в общем-то, английского достаточно, потому что особенно на юге туристическом все говорят на английском. Угу. То есть даже там ты ищешь дом, ты там какой-нибудь прокат там, машины, чего-то, то есть они так или иначе говорят, и ты сможешь с ними объясниться. Я бы даже сказал, лучше, чем в Европе. То есть вот мы ездили по Серьезно? Франции, да, то есть там в любом там, ну, туристическом, в любом кафе там будут хоть как-то да. говорить, то есть такого, что просто там в говорить нет, и все, и до свидания. Такого нет. То есть там гораздо лучше с этим. Но с другой стороны, если ты хочешь делать какой-то бизнес, и, грубо говоря, ты как-то ну, будешь взаимодействовать там, нельзя, с поставщиком местным, если ты хочешь получать нормальные цены, адекватные, как бы, ну, какие-то более менее да. Прайс, тебе нужно знать местный язык. Потому что иначе ты будешь работать с теми, да, естественно, будешь работать только с теми, кто говорит по-английски, а соответственно, эти люди уже заточены под экспатов под иностранцев. И, естественно, они уже, ну, у них и ценник выше. Круто. Расскажи, пожалуйста, как вот ехать, на основании чего ехать, какие визы, сколько это стоит. Вот. И, наверное, совет туристам в первую очередь, вот на месяц, mm -hmm. на два, на три. Ну, тем, кто едет ненадолго, да, yeah. и там особенно не собирается там работать, ну, либо там работать фрилансером, то есть как бы сам, да, трудоустроен, там проще всего. Есть так называемая социальная виза. У нее сложная процедура, но ее достаточно легко получить. То есть, если например, ты едешь прям там из России, ты можешь получить там... В посольстве, там, в индонезийском посольстве эту визу, и, соответственно, дальше там уже по на процедуре ее продлевать. Ну, ее как бы, задача в том, что ты приезжаешь, там, знакомиться с культурой страны. Ага, да. ну, в общем-то, может быть, учить язык, там, еще то есть разные да, цели. Это традиционной как бы... туристической нет? Ну, это считай как туристический, туристическая, как но ну, более углубленная. Да. То есть есть туристическая виза, которую ты можешь прилетел по прилету, да, тебя поставили штамп ага. на 30 дней. Вот. если этот штам бесплатный, то ты 14 дней должен покинуть страну. Если этот э, штам платный то ты можешь его еще раз продлить эту визу и того пробыть два месяца. А, окей, то есть ты если хочешь на два месяца поехать, ты на два месяца, месяца вообще, сандалек, да. полетел, заплатил за месяца визу, заплатил. потом продлил, ну там как бы немножко муторный процесс, но как бы не, он никакой-то да. там, то есть там не будут выбирать продлевать те или нет, тебе легко продлят. Если ты хочешь больше, чем на два месяца, тебе нужно заранее сделать это вот в посольстве именно, то есть не привлечь. При она угу. дается на два месяца, и потом ее можно каждый месяц продлевать, то есть это можно до трех месяцев продлить, да, там до четырех до пяти, ну, до шести, нет, только 6 месяцев ага. максимально, ну, точнее, 180 дней. Да. И дальше по течении сто дней с момента влета ты должен вылететь, и если, например, как, как в общем-то, все и делают, ты хочешь остаться в Индонезии, да. ты летишь э, в другую страну, где также есть посольство Индонезии. Ну, обычно все летают, там, Сингапур, не знаю, Пинанг, Малайзия, там. Не знаю, куда-то еще там, в Вьетнаме есть посольство. Ну, то есть ты там, там есть разные как бы, правила. То есть, например, там, в каких-то посольствах нельзя там, несколько лет подряд ее получать. Да. Ну, то есть моменты. Но в целом, как бы ты можешь поехать любую соседнюю страну, билет там тебе будет стоить, не знаю, там, 100, 200, 300 долларов туда обратно э, пробыть там несколько дней, подать документы на эту новую визу, получить эту визу через посольство или там посредника. И прилететь обратно на Бали, и по новой вот так эту процедуру Еще начать. И, в общем-то, так люди живут годами, собственно. То есть, каждые 180 дней тебе надо вылетать и прилетать. Да, точно вот, так же вот, это да. называется как бы виза Сколько ран. это стоит? Вот год, пять дней вот, э, Когда-то давно я считала эту сумму, вот, чтобы вот, все там расходы, чтобы вот один раз вылететь, прилететь, да. это где-то примерно 1200 триста долларов чтобы легально жить в Индонезии, легально жить на Бали, надо 1200. Ну то есть грубо говоря, да, если там ты планируешь какой-то свой там долгосрочный бюджет, это 100-150 долларов в месяц, ты закладываешь затраты на визу. Это опять же то, что люди не считают, когда люди да, говорят, да, я да. живу за 600 долларов, я такая, ну окей, хорошо, минус 100 долларов визы, 500 там. 200 до 300 50 долларов в байк 250 ну не знаю как ты там все остальное да. с телефоном с интернетом там и прочим. ну то есть люди просто не считают вот такие вот глобальные расходы Кстати, виза довольно-таки дорогой телефон и интернет если ты фрилансер и едешь туда работать есть проблемы с интернетом с сейчас системой? абсолютно нет то есть грубо говоря там два-три года назад это был полный вообще мрак то есть там один мегабит это ты э, должен вообще радоваться сейчас в общем то есть нормальный интернет все зависит в каком-то конкретном районе живешь, да. ты живешь более-менее в таком экспатском туристическом районе, заранее просмотришь, могут ли твой дом подключить, есть несколько провайдеров, есть очень недорогие провайдеры, есть там подороже, но ну, вот мы сейчас платим ну, довольно таки дорого, где-то примерно там 70 долларов мы платим в месяц, но у нас там до 20 мегабит, но ну, он не дает 20 мегабит, он где-то дает там да. 5-10, если ну, ну, условно ну, в, говоря, в рамках 100 долларов ты можешь обеспечить. Да, обеспечить то есть и море. это интернет, мы ну. смотрим фильмы онлайн, то есть мы давно уже там да. ничего не скачиваем, все смотрим через как бы вот okay. в режиме HD, как бы все там заливается, все там за 10 минут любые там видео там на 1 все гигабайт круто. и так далее. То есть можно спокойно. То есть это ехать, есть, свободу, да. Такой проблем нет. Просто надо заранее как бы озаботиться, в каком районе ты будешь, в каком доме ты будешь, и там ну, и так далее. расскажи, пожалуйста, о самой популярной страшилке для всех туристов, которые планируют ехать на Бали о лихорадке Денге. Хорошо, да, это на самом деле, действительно, очень многие ее боятся, потому что кто-то, кто один переболел, естественно, рассказывает самые-самые да. страшные вещи. Ну, начнем с того, чтобы как-то успокоить людей. Вот я живу на Бали, да, там, 7 лет, я ни разу не болела. Да, ну, есть... Давай я скажу, что надо две недели просто пролежать с возможными смертельными связаниями. Слушай, ну это уже более редко. То есть, из моих, например, таких вот друзей, людей, которых я знаю лично, да, несколько человек болело. Но опять же, вот это я бы сказала, там, ну, не знаю, 10% от людей. Это люди, которые долго живут, да. Из туристов я, наверное, про одну, может быть, ситуацию такую могу сейчас вспомнить. Ну, то есть, это не то, что ты приедешь и точно заболеешь. Что нужно знать про ДНГ? Никаких там прививок, ничего делать не надо, потому что люди обычно да, пытаются как-то обезопасить. Обезопаситься можно только одним способом: мазаться кремом от комаров, потому что переносчиком являются да. комары. То есть, в принципе, если ты особо идешь какую-то лесную чащу, либо если, например, ты живешь там. Ну, существующий зависит от района. да, То есть, естественно, если ты живешь там в каком-то доме, на вилле или в отеле, у тебя вокруг тебя рисовые поля, то есть очень много жидкости да, и сырости да. и там будут комары, потому что комары размножаются в воде. Да. И, соответственно, если живешь в таком месте, что тебе нужно? Тебе нужно обязательно мазаться кремами от комаров, можно привести с собой, можно там, не знаю, купить на боли. Ну, то есть, такой вот, как ты, да, ты меня спросил еще до видео, что нет ни одного средства, которое бывает. Но это не совсем правда. Да. Да? То есть есть средства, обычно вот эти кремы, которые можно мазать. Второе, чем можно обезопасить, это ночью над кроватью балдахин. В принципе, если это приличный отель или какой-то приличный там, не знаю, там дом, виллу люди снимают. Обычно это есть, и всегда можно заранее спросить, настоять на этом. И ну, как бы тебя обеспечит. этим обеспечат, mm -hmm. то есть почти ну, везде есть балдахины эти, москитные сетки, ну хоть что-то, да, ты в нее закупорился и в общем-то они туда не пролетят. Мы, собственно, так вот и дома пользуемся. Комары, естественно, не весь день кусают, В основном они, ну, как, как у нас, да, они да. под вечер, когда вот темнеет, ну, там, на и ночью. плюс в том что ну, мы все Да, водим, и да. для тех, кто там живет на Бали, все знают, есть такое средство я уже рассказывал, вам пуш, да. да, то есть ты э, иметь смысл приехать на его просто купить и каждый вечер, да, на наступление темноты, ты просто опрыскиваешь там спальню, все, и еще раз перед сном. И, в принципе, этот метод работает, как бы, да. Окей, расскажи про еду. Что вы едите? Я знаю, что изысков нет, хвастаться индонезийской кухней не все любят. Вот что вы едите там, в принципе, ежедневно? Слушай, ну что мы едим и, и что такое индийская кухня? Это, наверное, две разные вещи. Серьезно, вы да. что больше там едите? Ну всякое. То есть грубо говоря, опять же, да, вот я рассказывала в первом видео, что то, что было там 7 лет назад, то да. часто разные вещи. Да. То есть когда мы приезжали на Бали, переезжали, точнее, естественно, мы там чаще всего, о чем мы ели, там жареный рис, там жареная лапша. Ну, если не знаю, говоря, здесь пойти в китайский ресторан, да, вот что там готовят, mm -hmm. то вот это вот, всякие там с овощами лапшу и рис. Это как бы является такая основная еда. Очень много курицы. Вот, как ни странно, не так часто из рыбы готовят. В основном все из курицы. Курица... Вот, кстати, почему рыбы нет? Да, мне слава тоже говорил нет рыбы. Ну, то есть, вот так вот а, пойти и съесть что-то из рыбы в каком-то местном кафе практически невозможно. Рыбаков в океане нет. Они есть. Ну, тут еще тоже такой момент, то, то что, о чем не знают. То есть болицы, вот сами исконные болицы, они по ресторану не ходят. Да. И у них не было вообще такого понятия, как ресторан. Они готовят дома. То есть у нас есть друзья, например, болицы. И вот у них дома, когда ты приходишь, мы всегда едим рыбу. То есть они всегда готовят да. что-то с рыбой. У них нет такого понятия ресторана, То есть вот те вот какие-то кафешки, ресторанчики, за э, редким исключением, это индонезийцы с других островов. Uh -huh. И те индонезийцы, которые приезжают, они открывают какой-то там, либо это стритфуд, да, стойка там с едой, они, естественно, им проще иметь дело с курицей, чем с рыбой. Right. Ну и, не знаю, может быть, их кухня больше основана на мясной, да, чем на рыбной. Вот, поэтому как бы, в ресторанах практически вот ну, такого вот именно местных, э, балийских нету. Ну, как бы, и ресторанов как таковых нету. То есть такое странное... В основном экспаты после долгого времени, когда там пожив, рис уже есть не могут да. и едят там, экспатскую еду иностранную. То есть Сейчас очень много появилось в кафе, ты можешь там, и пиццу, и пасту съесть, не знаю, там, и мексиканскую еду, то есть очень многие готовят, потому что сейчас э, ну, дешевле, конечно, я говорила, да, что иногда дешевле сходить в ресторан, да, чем приготовить, да. но все-таки, конечно, в целом, если ты готовишь что-то простое, да, это все равно как бы выгодно. Вот, ресторан не находишь, потому что ресторан сейчас очень сильно ориентирован на туристов и поэтому очень дорогие. Относительно, да, там каких-то доходов, которые можно иметь. Поэтому мы вот едим все подряд, все, что готовим. И больше тоже иногда готовим, и там. Скажи не, мне, там, пожалуйста, сколько стоят фрукты, например, или там, сколько стоит курица uh -huh. или ну, топ 5 продуктов, Хорошо. которые ты покупаешь. фрукты давай разделим. Есть местные фрукты, есть да. импортные. Естественно, местные там не знаю там папайя стоит там доллар за килограмм, не знаю там даже меньше наверное доллара, да? То есть в сезон почти все фрукты стоят доллар или меньше да. за килограмм. Ну то есть поэтому ты если ты как сколько бы любишь Клубник, кстати, дешевый, ее там выращивают. А, ну, там такая вот коробочка, ну как знаешь, этих пластмассовая, да. я не знаю, сколько 500, в ней, 250 грамм, 500, 250. не знаю. Стоит тоже там доллар. То есть а, то, что да. выращивают на Бали, то дешевое. Да. А, то, что не выращивают на Бали, да, там апельсины, ну, точнее, нет, не так. Есть местные апельсины, они тоже дешевые, где доллар стоит. Они как бы странные немножко. Ну, шокируй меня какой-то цифрой, там, ну, я не не знаю, знаю, если... яблоки по ну, евро. Я тебе могу шокировать, например, черешня, да, вот да. такая вот коробочка черешни, которая будет 10 штучек, может стоить там 8 долларов. Там один персик стоит 5 долларов. Один персик стоит 5 долларов. Персик стоит долларов. Но, естественно, никто это не покупает. Ага. То есть это есть в, там, в этих иностранных супермаркетах. Я не знаю, кто это покупает. Обычно они я еще гнилые там перси. лежат. Апельсины, например, я часто покупаю апельсины, но вот не местные, которые такие, да, не знаю, там, откуда они, из Испании, из Марокко, из Калифорнии. Они стоят где-то там, ну, например, 4-5 долларов за килограмм. Яблоки импортные тоже где-то стоят 3-4-5 а долларов. Курица стоит если там ну есть как бы на рынке мы, мы не ходим на рынке мы там ничего не покупаем мы с покупаем в супермаркете там чуть чуть подороже там где-то наверное ну вот целиковая курица да где-то там наверное килограмм скажем там может чуть больше килограмм будет стоить где-то там 5 долларов говядина очень дешево. дорогая очень некачественная Еще не нет мясо на самом деле в Европе намного дешевле то есть я тебе говорю, вот мы ходили по супермаркетам здесь да в Португалии Все в Испании бесплатно. просто все, берем. Все, помидоры сладкие. Ура. Там, то есть там еще как бы овощи их выращивают там, но поскольку у них нет, например, понимания, какая должна быть рукала да, до конца или там какие должны быть... Огурцы, там все либо перезрелое, либо недозрелое. То есть такое тоже часто бывает. То есть тропические фрукты крутые, а все остальное, ну так себе. Ну, 100 -100. То есть мы прям вот реально думали, что мы приедем на Бали, и мы будем заходить в супермаркет и просто обливаться да. горючими слезами, вспоминать там персики за евро, там или абрикосы и так далее. То есть вот прям... Скажи, пожалуйста, вот если у меня кто-то захочет поехать на Бали туристом, угу. а куда обращаться, что делать, куда смотреть, куда где бечь? заказывать? Слушай, ну очень много на самом деле, балли информации в интернете, у меня в блоге, да, то есть там, блог есть, мы там тоже. да, то есть там есть статьи про все, про медицину, да, вот все что спрашивают. страховку, какую страховку делать, какую не делать, да. как ее делать, что знать, там, не для знаю, туристов, как арендовать байк, только. там, да, и там это турист, не туристов, там как арендовать машину, где искать дом, сколько стоит дом, то есть если человек хочет. Связаться? Ну, э, лучше все это в формате комментариев к блогу. Да. То есть очень много желающих приехать на Бали, и у меня приходит столько писем в день, что я как, в какой-то момент просто перестала на них отвечать. Ну, потому что это неэффективно не получается. Да, да, То да. есть мне проще э, отслеживать, какая информация людей интересует, и готовить статьи. В общем-то, в блоге там несколько сотен статей, которые, в общем, отвечают на все вопросы. И есть Инстаграм, часто тоже в Инстаграме, кстати, Мы я... тоже его оставим. Да, я делаю такую, как где-то раз в неделю, раз две, там, задайте любой вопрос. Да. То есть, если у людей есть вопросы, они могут как раз подписаться в Инстаграм, дождаться этого момента и все свои, в общем-то, вопросы выяснить. То есть, я выделяю целый день, когда я отвечаю там на все вопросы про все, про все связанное с Бали. Давай закончим видео, вот наши два видео. А тем, кому хорошо жить на Бали. Ну, мне кажется, хорошо жить людям, фрилансерам да, или удаленщикам. То есть, если у тебя, условно говоря, то есть, есть какая-то работа, да, которая не привязана там, к офису, то есть, например, ну, айтишник, переводчик, иллюстратор, дизайн, ну что, то есть, это какая-то стабильная, то есть, ты не то, что там пытаешься только устаканить, а у тебя да, уже это есть. стабильно 2000 долларов Да, это прям да, идеально, то есть, ты можешь жить, ну, я бы сказал, в каком-то шоколаде, снять хороший дом, жить комфортно, то есть, 2000 долларов, это как бы хорошая, очень прям приятная, комфортная сумма. Вот. Кому еще хорошо, кто, например, хороший бизнесмен, то есть такой хороший коммерсант, может приехать, быстро там прощупать ситуацию, открыть, открыть бизнес. То есть вот у меня был какой-то пример, что приезжал мой... Двоюродный брат он как бы просто то есть человек с очень такой четкой коммерческой жилкой. То есть он, просто проведя на бали там, неделю раз, неделю два, четко сказал, вот, в, как, в какую индустрию да, надо вкладывать и о, делать бизнес. То несмотря есть... на то, что ты сказала, надо 100 миллионов евро. Да, но он говорил не о бизнесе на коленке, да, а там да. о серьезном. То есть да. вот он -то говорил о том, что надо э, делать там, бизнес э, там, с солнечными батареями. Да. Да? Но это долгосрочная история. Да. То есть, да. И он говорил о том, что это надо заходить через правительство, через, да. ну, через ну, губернатор. Да, несловно, да. но, как бы, опять же, никто такой бизнес не раскрутит, если человек реально не умеет раскручивать конечно. бизнес в чужой стране. То есть мне кажется, вот такие люди, они всегда найдут, да, там, как что. Скажи, делать. пожалуйста. Классный вопрос у меня сейчас возник. И мы уже заканчиваем. Если ты приезжаешь один, например, парень приезжает один, он может познакомиться с девушкой местной. Ну вот, как формируются отношения, как формируются? Тебя именно интересует да. именно с местный. Не знаю, с любым, вообще. Ну, то есть, да. Слушай, ну, да, вопрос, кстати, интересный. Меня тоже там девочки просили про это даже целое видео снять. Да. То есть, какие шансы вообще. Да, если. А, мне кажется, тут вот очень все там. Так сказать, вот повезет, не повезет. То есть у меня ну, есть примеры людей, да, когда люди приходили, о, приезжали на Бали, находили там свою половинку и там до сих пор вместе и живут, и там у них семья на Бали. И таких примеров масса. Но при этом у меня есть куча примеров, там, как парни, и девчонок, которые 4-5 лет на Бали. И, там, ну, как они там, какие-то у них отношения, время от времени бывают, но в целом люди вот, они не могут встретить там, своего человека. Ну, может быть, потому что очень определенная тусовка, да. То есть, если ты не в какой -то тусовке, ты не в тусовке там йоги, да, или не в тусовке там каких-нибудь там художников, творческих людей, или там не в тусовке там серферов, то ну, то есть тебе может этим человеком быть неинтересно. Да, или, да. например, очень много было примеров, да, когда люди там сходились где-то, может быть, за пределом Бали переезжали вместе, оказалось, что, например, парень хочет уехать, потому что ну, он чувствует, что это как бы, ну, это деревня, у него нет да, выхода да. для его каких-то там потенциалов. Или наоборот, девочка, она хочет быть в городе, одевать там наряды, каблуки, ходить какие-то там модные места, а тут как бы она с петухами, курицами, да. и, там самое модное место, это как бы, ну не по ее даже меркам модно. То есть, естественно, как бы все по-разному, в общем. Кто-то встречает, кто-то не встречает. Но, как естественно, как мне кажется, шансы встретить, они все равно есть, потому что очень большое, как бы, как сказать, международное То есть, если человек говорит по -английском, на английском языке, Грубо говоря, у тебя там и немцы, и да, фины там есть сейчас, и чехи, венгры, ну, там с австралийцы. Есть... С местными очень мало. Опять, ну то типа да. 1 есть один э... 1%, наверное. Ну то есть есть смешанные пары, есть там девчонки или там есть парни, парни меньше, в основном девчонки, которые вышли там замуж за местных, но их прям не очень много и как-то по моему опыту, ну немножко сложно, понимаешь, то есть э, вот например я там да, у меня там ну как бы за плечами там университет, образование, да. кругозор, книги и, и, условно говоря, боли, все-таки, ну, надо понимать, что местные, которые там живут, это деревенские люди. Да. То есть это не потому, что они плохие, но, условно говоря, там, приеду я куда-то, там, в поселок Мармышкина, где там, трактористы, все. Возможно, я тоже там себе не найду, да, да как бы какого-то человека, по, ну, просто по моему там уровню жизни, или по моему какому-то там сознанию, или еще чего-то. То есть, надо просто понимать, что это не город, а это деревня. И иногда просто, ну, из-за этого сложно. То есть, тебе приходится взаимодействовать с деревенскими жителями. Я это спросил, потому что многие, наверное, едут одни. То есть, ну, ты фрилансер, ну, вот, ну, все да, чего да. сидеть в квартире. Ну, Питере. находят таких же иностранцев, таких же испатов. Очень большая русская тусовка. То есть, вот как-то, ну, мне кажется, те люди, которые хотят, да, общения, они его там находят. Класс. Спасибо тебе большое, что ты согласилась записать это видео. Ребята, все ссылки интересные будут под видео. Оставляйте комментарии. Я тебя буду просить заглядывать под эти видео, чтобы ты тоже комментировал. Хорошо. Ну и добро пожаловать на Болиблогер. Там, в общем-то, вся информация. Да. Подписывайтесь. Пока.